Всем привет, с вами я, Дмитрий Фреско, вы смотрите кулинарную пропаганду. Бутерброды трескают практически везде, в любой стране мира, и естественно есть везде свои вариации. В России чаще всего бутерброд – это кусок хлеба с колбасой или сыром, как правило, холодный. В Испании бутерброд – это бакаде или тостадо. Бакаде – это закрытый бутерброд, багет разрезают вдоль, потом раскрывают, кладут какую-то начинку. Обычно сыр или хамон, либо сыровяренный, либо вареный, ну, ветчина, по сути, либо и то, и другое вместе. Маслицем закрывают и едят. Тостадо – это поджаренный на сухую кусок хлеба, от слова «тост», приправленный чем-нибудь приправляют чаще всего в наших краях свеженатертой помидоркой и оливковым маслом холодного отжима экстра таким ароматным пахучим вот казалось бы несмотря на простоту но штука получается очень вкусная на канале есть я показывал и бакадзи и тостады да если тостада от слова тост то бакадзи от слова бока рот у итальянцев бутерброд – это брускетта, это поджаренный кусочек хлеба, как правило, чиабатта идет на эту брускетту. Да, поборники правильного произношения, которые аж в самой Италии были, их там научили говорить не чиабатта, а чиабатта. Да наплевать всем, что итальянцы произносят это дело как чиабатта. В русском языке прижилось слово чиабатта, так же, как в русском языке Китай называют Китай, итальянцы Китай называют Чина, а китайцы гляди да, называют свою страну Чунго. Ну вы же на русском не говорите Чунго, говорите Китай. Ну так а че с чабатой голову морочите всем? Чтобы брускеты вы могли приготовить быстро, у вас в холодильнике должен быть определенный набор заготовок, очень простых. У меня они есть, но я вам сейчас покажу, как я их готовлю. Повторяйте за мной, в большом количестве запасайтесь, тоже будете быстро готовить. Набор продуктов и основные этапы готовки в конце, как всегда, ролику укажу. Приступим. Фартук, чтобы не обляпаться. Сладкий перец надо смазать маслом со всех сторон. Вот так вот. Оливковое я использую, да, ароматное. И отправить в духовку под верхний гриль. Температуру можно установить повыше, градусов 220 нормально будет. Мне надо обуглить шкурку, чтобы появился такой аромат дымка. Я пока грибов нарежу довольно мелко. Это тоже для заготовки. Вообще брускету подают обычно в качестве закуски перед основным блюдом. Но если у вас все заготовки дома есть в холодильнике, то чего вам такие бутеры себе на завтрак не готовить, правда? Так, грибы как следует... Обжарю на сливочном масле. Шампиньон, на мой вкус, очень интересный гриб. Его можно есть сырым, и это будет один вкус. Его можно слегка запечь, и это будет другой вкус. Его можно отварить, и это будет третий вкус. И его можно очень сильно обжарить, практически до черноты. Тогда вкус сконцентрируется, станет очень резким, сильным. Это будет четвертый вкус. Вот такой сильно обжаренный мне нравится больше всего. Я его использую и когда картошку жареную готовлю. И, допустим, в начинку для грибных пирожков. Это обалденный гриб. Главное, вкус в нем сконцентрировать. выпарить все вот эти вот влагу лишнюю, обжарить до черноты. Все подробности я рассказывал и показывал в ролике про крем-суп грибной шампиньон. На канале есть. Ссылочку в конце, вернее, в описании ролика тоже размещу. Если вы его еще не готовили... Вы просто понятия не имеете, насколько вкусен может быть этот гриб. Готовьте. Займусь помидорами. Для брускета лучше выбирать такие мясистые. И сердцевину все равно надо удалять, чтобы поджаренный хлеб не размокал от сока. Вот этот сорт, кстати, не знаю, как он называется. Он такой темно-зеленый, это спелый. Мне нравится больше всего. Даже зимой он имеет довольно яркий вкус. Насчет грибов. Сначала на сковороде они дадут сок, потом этот сок выкипит. И только затем огонь надо убавить и затем томить под крышкой. До потемнения. Но огонь действительно нужно делать слабый, чтобы они не поджарились, чтобы не, не стали такими прям вот рыжевато-высушенными. Именно протомить нужно темные, упругие, маленькие, классные. После чего перекладывайте их в банку, заливаете растопленным сливочным маслом и храните в холодильнике. Прекрасно хранятся. Перец уже запекся, пусть постоит, остынет. Это вторая заготовка. Вот такой запеченный перец очищаю от шкурки, кладу в баночку, заливаю оливковым маслом и храню в холодильнике. Прекрасно стоит. Процесс идет, я займусь баклажаном. Вот его заготавливать не пробовал, а надо как-нибудь попробовать. Нарежу таким мелким кубиком, относительно мелким. Его можно поджарить, но мне больше нравится идея запекания. Так он масло гораздо меньше возьмет. А, и посолить, конечно. Духовку под верхний гриль. Так, что у меня осталось? Сладкий лук остался ненарезанным маленькими полкольцами его и чеснок для грибов помельче отлично все сюда добавляю чеснок и немного посолить одна бруска это у меня будет египетрианской вторая с куриной грудкой но перед началом работы с грудкой надо завершить овощную часть. Для брускет вот этого количества перца будет достаточно, остальное в банку и маслом его. Перец кубиком нарубить и пусть полежит. Ничего ну, бату можно резать. И грибы тоже готовы. И баклажаны готовы. Ну, собственно, у меня уже почти все готово. Выхожу на финишную прямую. Вот теперь представьте, выходите вы на кухню, достаете из холодильника готовые грибы, которые сохранятся в баночке, достаете сладкий перец, который сохранится в баночке. Отложили сколько надо. Достали из холодильника куриную грудку. Хлеб отправили под верхний гриль подрумяниваться. И грудку нарезали пластинками, потоньше. 6 мм, может быть, 8 мм, не больше. И быстро, минуты за 3, минуты за 5 край поджарили ее. Тонко нарезанное готовится моментально. С одной стороны побелело, переворачиваем. На второй стороне минуту-две подержали, пальцем нажали. Если уже упругая, значит готово. эта грудка мягкая потыкать него пальцем попробуйте а поджаренная уже нет она уже такая упругая нарезать мелким кубиком ее вот так так вынимаем хлеб из духовки смотрите какой румяный кстати если у вас тостер есть то все еще проще становится можно собирать грибы с грудкой смешать и добавить печеный перец сюда соленые а грудку ты не солил так что соли сюда и оливковое масло и перемешать красота а теперь со второй начинкой баклажан, помидор, перец и лук сладкий свежий базилик. У него такой потрясающий аромат. Говорят, его кое-кто на подоконнике выращивает. Не, не получается. Видать, руки не из того места растут. Так. Такие брускеты у меня получились. Заметьте, если у вас в холодильнике есть заготовки, и перец сладкий стоит запеченный, и грибы обжаренные в баночке, то все готовится очень быстро. Баклажаны нарезанные можно запечь вместе с хлебом. Если, как я сказал, у вас есть тостер, то еще быстрее все получается. Грудка вообще моментально готовится. Короче, это классная штука, но, конечно, надо с заготовками. У меня все про все не больше 20 минут. У меня от предвкушения даже голос сел, слышите, да? Так, а сначала с куриной грудкой и с грибами. Обалденно. Грудка сочная, нежная. Грибы классные, с очень насыщенным вкусом. Перец сладкий. Его, кстати, много не надо. Он здесь для аромата. Он вот этот дымок дает. Вообще, лучше все, конечно, углях его запекать, но где вы угли дома возьмете? В духовке прекрасно. А если у вас есть газовая плита, то прям на огне обожгли, дымок получится, от этой самой шкурки. Сняли ее, он постоит в масле. Масло, кстати, в баночке тоже ароматное получается, оно пропитывается этими ароматами. И вот этим маслом тогда нужно все дело заправлять. Получается просто бомбически. Свежий базилик. Слушайте, у нас его купить крайне сложно, крайне редко бывает, да и очень дорого стоит. Я пытался его вырастить на подоконнике, не знаю, почему не растет, наверное, на руки не оттуда. У вас, может быть, получится вырастить. В конце концов, нет базилика, используйте сухой базилик, масло ароматизируйте базиликом. То есть возьмите ароматное, хорошее, с холодным отжимом, холодного отжима, оливковое масло, дорогое, перелейте в бутылочку небольшую и добавьте туда сухого базилика. Или на рынке возьмите там фиолетового. И пусть он постоит там 3-5 дней, у вас масло будет с ароматом базиликом. с ароматом базилика, вот таким маслом заправлять, бомба получается, просто бомба. Обладеть. Так, ну, а теперь вегетарианский. Мне, кстати говоря, вот такие нравятся даже больше, чем с куриной грудкой, потому что здесь очень классные получаются баклажаны. И, конечно, можно в сковороде жарить и так далее, но в духовке они не такие масляные. Их можно все равномерно подпечь вот до начала, опять же, уже как бы уже начинает сгорать, как будто, да? То есть слишком темно, слишком слишком коричневый, тогда у них запах появляется уже дымка как будто на углях. Просто класс. М -м -м. Прекрасно. Часто появляется вопрос, а вымачиваешь ли ты баклажаны, чтобы избавиться от горечи. Мне ни разу в жизни не попадались баклажаны, которые горькие, без вымачивания. Я читал в интернете выяснилось, выяснил, что когда-то были некоторые сорта, в которых собирается что-то там, горечь или кислота или еще что-то, их надо вроде бы вымачивать. Но сейчас таких сортов днем с со огнем не найти. Короче, вы ориентируетесь на те баклажаны, которые есть у вас. Вымачивайте или не вымачивайте. Классная штука. Брускеты можно даже просто с помидором и с перцем запеченным делать, без баклажана. Можно только с помидором. Можно с вялеными помидорами сделать. Вот так вот классная штука будет. Я верил помидоры на канале очень давно. Ищите в плейлисте соответствующим Еда наверное, без мяса, без птицы, без рыбы, без всего. Да и просто набираете вот на основной странице канала, там где шапка кто-то есть, там список там, видео, плейлист и прочее, есть лупы такая. Вот рядом с этой лупой щелкаете и взбиваете, что вам нужно, там помидоры или томаты, или там рыбы, птицы. И найдете поиском по каналу конкретно, не на всем ютубе, а по каналу. Пользуйтесь и наслаждайтесь, извините. Обалденно. Обалденно. Короче, я надеюсь, что вам такие брускеты понравились. Если кто-то итальянский знает или в Италии был и пробовал другие брускеты, друзья мои. Италия большая. В самых разных краях и версиях Италии самые разные брускеты готовят. И такие я там тоже ел. Тоже ел. И, кстати, ел я их в сьене. Когда мы там катались, Сьян городок такой очень интересный. Если кто не был, побывайте обязательно. На это позвольте с вами попрощаться. Напоминаю, что по промокоду фреска вы можете получить скидки на обалденные ножи Самура. Вот у меня вот такой, смотрите, Метеора обалденный. А грудку я резал вот таким классным просто. Японской катаной практически, да? Ну, катка же для катана, но для танта, наверное, сойдет. Вот. Промокод фреска позволит вам заэкономить. Огромное спасибо за компанию. Всем пока!